на сцене Камеди. Респект и уважуха. Смех без правил. Валком, детка. Главное, что эта песня нравится моей маме. Кайф. Камеди Паттл. Погнали. Лисан, я люблю тебя. Давайте начинать. Это импровизация. У него было все, кроме собственного вечернего шоу. Шоу Воли. 16 апреля в 9 вечера. Премьера на ТНТ.